Бывало так, что ко мне подходили люди и говорили, что «блин, ты так классно диалоги пишешь в книгах, так интересно», а я вот, говорит, два слова связать не могу, тем более что-то написать, что-то такое длинное, что-то такое масштабное. Потом бывало люди, которые видели портреты там, или пейзаж, которые я рисую, подходили и говорили «блин, класс, вот как у тебя так получается». Это же обалдеть. Я говорю, простые вещи не могу нарисовать, отобразить на бумаге. У тебя прям там живые глаза или живые деревья или еще что-то. Воду рисуешь там. Ну, в общем, всякие такие моменты. И самое главное, они довольно часто произносили такую фразу. Блин, ты талантливый типа. Хренос два. Хренос два, я талантлив. Все это результат длительного труда. Все это результат огромной подготовки, самообразования, изучения вопроса и кропотливого, исключительно кропотливого труда. Для того, чтобы научиться писать, для того, чтобы отображать что-то на бумаге, я прочел огромное количество книг. Я пополнил свой словарный запас. Когда я начинал писать свою первую книгу, я помню столкнулся с тем, что у меня не хватает знаний в орфографии. И это было более 20 лет назад, и на тот момент компьютера это была роскошь, большая роскошь, у меня его, естественно, не было. И писал я все от руки, лишь потом купил печатную машинку, потом уже как к компьютеру перебрался, пошло и поехало. То есть, а до этого все, первые книги я писал от руки. И книга, которая у меня появилась на столе, Рабочая книга — это орфографический словарь русского языка. Понимаете? Чтобы писать грамотно, чтобы писать правильно, чтобы писать интересно, мне меня он был не только словарный запас, не только идеи, не только сюжетная линия. Мне нужны были знания по построению, как это должно выглядеть. Я перечел многих известных писателей и много известных произведений, неизвестных в том числе, я обращал внимание на построение диалогов и совершенствовал их по своему уразумению. Я читал что-то и видел, понимал, как мне сделать так, чтобы это было интереснее, чтобы это было ярче, чтобы это было масштабнее. Точно так же и с рисунками. Я когда-то увидел красивое лицо и попробовал его повторить. Потом я понял, что... У меня неплохо получается. Это кропотливость, на самом деле. У вас такие же руки, я не думаю, что у вас руки кривее моих, и вы не сможете взять карандаши, нарисовать, повторить какие-то линии на бумаге, увидев их где-то там. Понимаете? Потом я точно так же совершенствовал. Я узнал, что такое пространство, я узнал, что такое перспектива, я узнал, что такое задний фон и многое другое. И я стал это применять. С каждым разом рисунки становились все лучше и лучше. Образование. Это очень важно. Только правильное образование. Знаете, точно так же и сейчас. Когда мне нужно что-то прикрутить, там, починить, собрать, спаять или еще что-то сделать. Я поднимаю информацию, благо ее сейчас выше крыши. Ее сейчас в огромном достатке хватает вокруг нас. Просто трендец. И те, кто проводит время праздно в интернете, играя в какие-нибудь компьютерные игрушки, мне на самом деле кажутся весьма примитивными, слабоумными, ежели не сказать больше людьми. Потому что перед тобой такой огромный ресурс, а ты сидишь и играешься. Знания, мы получили доступ к ним. Когда-то их был огромный дефицит. Мы не знали, как это сделать, мы не знали, как это у других, мы не знали, вообще ничего не знали. Сейчас мы имеем доступ, но мы не хотим этим заниматься. К чему я вообще все это говорю? Очень многие люди говорят, что, извините, такой как говорят, что нужен талант, какие-то особые условия. Нет, нужно просто воспитание. Просто воспитание, передача знаний, передача опыта. Знаете, если ваш ребенок сидит сутками в гаджетах, и вы не уделяете должного внимания его развитию, вы не пытаетесь ребенка направить на что-то, и лишь ограничиваете его, не даете ему развиваться, не даете ему площадку, платформу для самореализации, не ограничиваете его в плохих привычках, в дурных, ну и многое другое, то не удивляйтесь, что спустя время, там, 10-15 лет, 20 лет, этот ребенок будет плевать на вас. С чего бы вдруг ему иметь к вам уважение, видеть в вас авторитет, заботиться о вас в старости, вообще в принципе заботиться о вас. Как только он почувствует, что он достаточно взрослый, он просто соберется и уйдет, ежели не выкинет вас. Понимаете? И вы будете ему совершенно безразличны, потому что вы не принимали, собственно говоря, никакого участия в его жизни. Его телефон, с которым он проводил больше времени, Планшет, компьютер, ему будет намного дороже, чем вы. Потому что кто вы? Вы никто. Вы просто ресурс для пожрать шмоточку какую-то, там еще что-то. Но когда он сам сможет добывать бабки, он, вы будете ему просто-напросто неинтересны. Понимаете? Тем более со своими нравоучениями. И родители именно в тот момент, когда ребенок уже вырос, лезут со своими нравоучениями. И пытаются что-то сказать, типа «Ой, ты не прав, ты не то, не это». Понимаете? И как, по-вашему, должен реагировать ребенок, которого вы в свое время послали куда подальше? Забили на него, сунули ему в руки там планшет или еще что-то. Но как он должен реагировать? Вы были с ним тогда? Вы участвовали в его жизни? Вы давали ему знания? Он вообще к вам имеет хоть каплю уважения? Нет. Нет. Ребенок — это совершенно отдельный человек, это не ваша собственность. И вы должны понимать, генетическая наследственность, конечно, имеет определенного рода значение, но не такое большое, как мы думаем, если это не касается каких-то смертельных заболеваний. Если родители не были наркоманами сранами и не передали ребенку там, кучу гепатита и прочего, прочего, прочего, тогда да, наследственность имеет грандиозное значение. Но если вы среднестатистическая семья, и ребенок у вас родился без каких-то физических врожденных дефек, дефектов, то он будет только таким, как вы его воспитаете. И будет развиваться, и жить. И... Вот какие ценности вы в него заложите, какую мораль, таким он и станет. И спросила Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Изумительное вообще стихотворение, Я рекомендую вам его почитать. Из моего детства. Поэтому, если вы не занимаетесь воспитанием, это за вас делает общество. Про общество я уже говорил. Общество всегда ошибается. Это общество, это арабское стадо. Просто арабское стадо, которое делает исключительно то, что ему говорит пастух. Посмотрите вокруг. Вы живете в бетонных куретниках. Каковы ваши цели в жизни? Что вы хотите? К чему вы стремитесь? Что в итоге вас ждет? Знаете, вокруг меня огромное количество людей, которые... Кредиты хотят взять или взяли, или уже пытаются отдать. Ну, в общем, на разных стоях. Что самое интересное, они ничего не меняют в своей жизни. Я задаюсь вопросом, ребята, вот вы там ломаете голову, как вам кредит взять, как его выплатить, как еще что, еще что. А почему вы не смотрите в корень ситуации, в корень проблем? Почему вы не, не задумываетесь над тем, что это ведь ненормально, что ты берешь кредит? Значит, твой формат жизни, значит, твой заработок, значит, вот твое конкретное сейчас место в этой жизни, оно ущербное, если тебе приходится брать кредиты, даже деньги. Вы что, не понимаете этих простых вещей? Вам надо не кредит брать, вам надо жизнь менять, причем кардинально. В этом все суть. Только вы думаете о другом. Вы не зрите в корень проблемы. Дети. Дети это чистый холост. Дети это не написанная книга. От вас зависит, какими они будут. Надеюсь, мне удалось передать вам суть. Суть мысли. Не всякий понимает. Рад, что вы у меня разумные зрители. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Ну и лайки ставьте, репостите. Я не знаю, там сделайте что-нибудь полезное для канала. Всего доброго. Пока.